Я узнал, что у меня есть огромная семья, и травинка, и лесок, в поле каждый голосок, речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я.